Давайте предположим, что я сейчас начинаю бизнес. Вот я сейчас начал бизнес. И я стою перед выбором, каким способом мне его строить. И сейчас мне нужно для начала зарегистрировать несколько людей. Опять же, возвращаемся в те знания, которые у вас сейчас есть. Кто, вопрос. Кто отчетливо знает? что ему нужно сделать, какое количество людей зарегистрировать, с какими бизнес-пакетами, в течение которого времени, чтобы стать, чтобы выполнить, правильно сказать, определенную квалификацию. Кто точно знает? Поднимите руки. Кто точно знает? И что? И специалист, да? Дальше. А для того, чтобы стать сапфиром, что для этого нужно? 12 специалистов. 12 специалистов. Сколько на это времени уйдет? Один аллакс, наверное. Понятно? А, Может, а что будет с теми специалистами с, с первыми теми двумя, когда вы подпишете четырех других? Что с ними с теми остается? Да, вы что? Нет, не так слиться. бывает. Ну, бывает, бывает. Очень ну, часто. Да? Да. Поэтому я не просто задавал вопрос. То есть вы, ну, на мое мнение, я так для себя решил, что просто приходится плыть в неизвестном направлении, ну, вообще-то направление известно, вот на тот берег, но ты не знаешь, сколько тебе плыть. И ты не знаешь, доплывешь или не доплывешь. Но ты хотя бы видишь цель, что там вот впереди сафир, тебе нужно туда. И ты плывешь-плывешь. И оказывается, что ты тебе кажется, что ты половину пути проплыл, а тебе говорят, слушай, тут половину пути тебе не в зачет. Те четверо специалистов, они уже пошли на работу. Ты понимаешь, что и плыть назад, и не доплывешь, и вперед тяжело выравниться. И на мой взгляд, вот это вот многих людей останавливает. Останавливает, потому что они не видят, не видят вот этой цели. И не понимают, сколько времени до нее зато. Какое есть предложение? Есть предложение более понятное. То есть, если вот, например, у вас еще и есть четкое сложившееся мнение, что нужно сделать для того, чтобы стать специалистом, все понимают, что нужно два человека. Ну и еще, может быть, у вас вы время еще ответить на вопрос, сколько надо времени. Может, вы примерно скажете. Нет, не скажете. Ну, это, это ну, особенно, ряд, но особенно те, которые новички, которые вот только начинают, они скажут, что их там подписывают, пошел, ты подписал так. Может быть, даже не, не, не недели. Э, мне нравится вот эта вот именно э, убежденность, это я называю основная непуганных идиотов. То есть, когда человек, ну, на самом деле это классно, когда человек еще не знает, что ему могут отказать, не просто приходит, ну вот вы приглашаете человека на свадьбу. Или на день рождения. Вы что, думаете о том, что он откажется? Вы же его приглашаете ничего? для того, чтобы он пришел. А если я вам что слушай, тебе нужно написать в список из 100 человек, 98 на твой день рождения не придут, а что ты решил? Ну так же не бывает. Да? Ты же абсолютно уверен в том, что те, кого ты позовешь, они и придут. Но почему-то здесь тебе говорят, что слушай, напиши 100, тебя 98 пошлет и только два придет. И ты слушай, вот попал. да? И вот все начинается отсюда. Все начинается отсюда. Поэтому... Снова возвращаемся сюда, в начало. Так вот, покажу то, когда можно это все планировать. И вот, и для чего я так долго подготовлю? Расчеты будут короткими, но подготовка будет долгая. вот сейчас предположим, что у меня есть два кандидата. Давайте предположим, что вот я начинаю свой бизнес, и у меня уже есть не нет у меня опыта, у меня есть опыт. Большой опыт. Вы себе даже не забейте, что у вас есть большой опыт. И у вас есть два человека, которые за вами пойдут. Но у каждого человека есть как минимум один-два человека, которые, знаете, как... Здоров. Сергей. Мы с Сергеем вспоминаем этот ерлаш, да? Отношения такие, когда Сергей, выходи, Серега, выходи. Помните это, да? да. Сейчас приду, шапку, показывай шапку, уже там да, да, зима. Да, да. Серега, выходи. Так вот, когда у вас есть такие отношения с человеком, когда вы просто сказали, слушай, пойдем, и он не спрашивает тебя куда, а просто одевает шапку и идет. Вот нужно таких людей. У каждого человека есть два таких человека. Которые вас не будут спрашивать, куда идти. Они просто за вами пойдут. Согласны со мной? Да, Много таких людей в жизни не бывает. Но два человека точно есть. Давайте предположим, что два человека у меня тоже таких есть. И здесь еще, ну, есть такая как бы мудрость, ну, не хотелось, она на уровне программ стать у человека. Никто не правил по отечестве свое. Слышали такое? Да? И она... С одной стороны, вроде бы правильно, а с другой стороны, она противоречит э, другим мыслям в моей голове. Ну, то есть, если вот у тебя есть друг, да, ты ему говоришь, что, слушай, дважды два, сколько? Четыре. Да? И все думают, что четыре? А кто думает, что пять? Есть такие? Есть такие, да? И я говорю, слушай, никто мой, ты знаешь, что? С недавних там ни пор дважды два, пять говоришь, ну может быть. Но ты же не станешь со мной спорить. А почему ты так решил? Я говорю, ну, дважды два будет пять. Ну, пять на пять. Ладно. И пошли. Вот нужны такие отношения. А тому, кто, кто действительно сомневается в том, что дважды два будет пять, зайдите и забейте теорема том, что два будет пять. Она на самом деле такая есть. И доказательство ее гораздо проще, чем то, что я вам сегодня покажу. Гораздо проще. А на самом деле дважды два будет пять. Вот нужны два таких человека, которые с вами согласятся. Ну и, с другой стороны, ну, никто не пророк в отечестве своем да, возвращается. Ваш друг скажет, ну ты что, ты там совсем как, с ума сошел, там, да? Или он скажет, слушай, очень интересно. Ну вам вообще интересно, что дважды вам нужно? Да? Интересно? Я просто сейчас не буду тратить время, потому что тема никак, Поэтому вы зайдите в наберете и вот ищите ошибку. И будет строчка за строчкой, будет вот так вот идти, идти, идти. И вы будете понимать, что вас как-то надули, только непонятно в каком месте. И в конце, значит, 2 на 2 будет 5. И в том числе и 2 плюс 2 тоже будет 5. Вот как бухгалтеру интересно, да? Очень интересно. Людмила, да? Так вот, возвращаемся, возвращаемся к моим потенциальным человекам, которые у меня есть. Давайте, предположим, в моем окружении есть бизнесмены и есть простые там, девчонки там, какого-то возраста, у которых 20-30 лет, у которых там, с деньгами особо сильно нету, есть предприниматели, у которых вроде бы деньги есть, Попоятно а на самом, самом деле нету. Да, ну, Разная категория людей. Поэтому а, я чуть попозже к себе на помощь позову своего друга, у которого, скажем, хорошие отношения, один из них занимается бизнесом, а второй, ну, просто вот человек, который вот работал где-то как-то, потом там другая Ну, а вот, наверное, это человек. Так вот, только одно. Но. Давайте предположим, что вам с ними нужно договориться. Договориться, да? Вот как это да? Вы с ними договориться. Самое простое, что можно сделать, нужно просто договориться. Вы же любите договариваться, да? Вы договариваете со своими людьми, со своими мужьями, подписываете какие-то контракты, моральные договоры, да? И несоблюдение договора ведет к разрыву отношений. Вы едете в метро, вы прислонились. Вы прислонились, открылось, упали, Так Вот, давайте, предположим, все же вот Дмитрий, можно? И Елена. Елена, спросите, я бы показал эти записи. Вот, вот, вот, вот здесь, да? здесь, Давайте предположим, что вот это те два человека, с которыми я планирую начать бизнес. И вот, допустим, мой коллега по цеху, Дмитрий, да, я к нему прихожу. Я его не готовил, он не спрашивал, не задавал никаких ни вопросов, ничего. Давайте предположим, что у него вообще нулевая информация, он ничего не знает просто сидит на своей работе, либо там занимается перевозками. Да? Тут ему звоню я и говорю, Дмитрий, привет, есть тема, надо поговорить. Он говорит, давай, подходи, подъезжай. Я говорю, слушай, Дмитрий, есть тема, можно в принципе денег заработать. Тебе вообще как? Это интересно? Ну, вообще интересно то, что касается денег. Всегда интересно, Всегда интересно меня да? Меня интересно, заточено под это, чтобы День... День... День... День... День... День... Всем... Всем, да. деньги всем нужны, да, не вопрос. А, я сейчас тебе покажу. И в это время а, показываю звонок простой девчонки. Это второй мой кандидат. Елена, привет, как дела? Привет. Ты, есть, работаешь, да, как всегда. Ну да, да, да. А эти вообще тема деньги интересует? Естественно. Естественно. Естественно не вы не подумайте, что она мне подает. Тема деньги всем интересна. И этому пример люди, которые приходят. Даже дети 14-летние интересуются. Первое, с чего я начинаю, я говорю: очень хорошо, что вы интересуетесь темой денег. Это хорошо. Но только у нас регистрация с 18 лет, поэтому лучше следующее видео посмотреть вместе с родителями, это хорошо. А, давай тогда встретимся, пересечёмся, и я тебе покажу, в чем суть дела. Хорошо? Может, да. Быть, хорошо. А, опять же, не забываем о том, что это очень тёплый рынок, и никаких там возражений по поводу того не будет. То есть я сказал открыто, о чём там говорится и о чём там будет речь. А дальше я говорю, слушай, Дмитрий, чтобы время времени тянуть, я тут тяну не включил, можно разными способами пойти, можно через интернет, можно так. Слушай, если я бы тебе показал, как ложить тысячу, а через два месяца у тебя было 8 тысяч долларов, тебе было бы интересно. Ну я думаю, что было бы интересно. Фантастика, да? Ну, просто что-то да, фантастический. Фантастический. Но ты бы хотел, наверное, видеть расчеты. Не его посмотреть интересно. Смотреть, как это будет? То же самое я тебе наверное, говорю, да? То есть. Естественно, если да. скажи, 8 тысяч долларов, как да. это делать, я только сразу все влюблю, покажите мне, Хорошо, а есть ли люди, у которых там, вот, нет денег, вот, которые, вот, ну, вот, которые начинали, у кого нет денег? Ну, есть такие? Нет, нет, чувствую, нет. нет. есть, кодеку, да? Ну, давай, вот я что-то не <связываю> хотел сказать, подыгрывать, Елена не, по, не будет подыгрывать, что у нее такая же ситуация, она пришла без денег. Я скину, а не вот, поэтому, ну, может, ну, некоторые подумают, ну, конечно, у нее есть деньги, поэтому она зашла. Я думаю, что я тоже пришел. Ну, давайте предположим, ну, поиграй какую-нибудь, поупирайся немножко. Давай предположим, что ты работаешь ты с утра до ночи, у тебя дети, ты там страешь, муж алкоголик, и денег, денег у тебя нет. Я тебе говорю, я тебе звоню слушай, Лена, есть тема прикольная, тут можно денег заработать. Ну, там а нужны вложения. Сложить вложения как то туговато, туговато, туговато. да? А большие вложения? Ну, довольно-таки большие. Я провоциру... на... провоцирую ее, а... чтобы... А, а... а... а... стоит это? Ну, конечно, стоит, только тут деньги нужны. У тебя вообще деньги есть? Нет. А ты вообще хотела бы, чтобы они у тебя были? А, конечно. Ну никак ты не можешь убираться. Э, да. Я должна что-то. Убирайся. Не хочу денег. Даже не знаешь, даже не что сказать. Я ставлю вопрос таким образом. Но даже если бы она сказала, что да нет у меня там денег вообще, давайте предположим, что вот возьмем самого вашего кандидата, который вы чаще всего слышится от этого. У меня да в декретном отпуске, у меня двое детей. Да, у, детей нет, времени, у, у меня нет, нет, нет, взять кредит. кредит, кредит. Вот, нет, кредит давайте кредит. предположим, что вы собрали, не будем даже на Лену провоцировать, показывать, что это именно та история, давайте соберем все ваши возражения, которые вы слышали, от всех. Да у меня семья, дети, коровы, животные, какие и, деньги за тебя? Да, мы все это перечислили. И, да, и да, самых да, вчера... два главных аргумента, которые вам вешают на, на уши, Нет времени. нет, нет времени, нет, нет времени. Да? Да, да, да. Да. Все, да. все остальное и... это уже не важно. Не да? мое и нет денег, и это не твое. Мне это не интересно. И не интересно. И вот мы собрали все это такой образ, и вот здесь мы нарисовали здесь. И я спрашиваю, у слушай, но а ты хотел бы, чтобы эти вообще деньги? Ну да, хотел. Я говорю, ну ты как-то собираешься из этой ситуации выходить? Ты собираешься, только у меня времени нет. А ты хотел бы иметь и время и Ну, конечно, все бы хотели. И я бы это хотел. Но только у меня вот на сегодняшний день денег совершенно никак. нет. совершенно нету. Вот, и и, и все у меня того вот, денег. Опять же, а ты бы хотел эти долги отдать? Ну, конечно, бы хотел. Я не знаю, как составлю. Я говорю, слушай, поставить тебе вопрос. И если бы ты точно знал, что ты вложишь тысячу долларов? а вытащишь из этого проекта 8, ты бы нашел деньги, причем через 2 месяца. Mm -hmm. думаешь? Да. Тоже самый вопрос я задал Дмитрию, а эти вот денежки фантики вот здесь остались, которые вы тут обсыпали? Mm -hmm. Да, три бумажки, ну три будет маловато, ну ладно, mm -hmm. хорошо. В общем, мы mm -hmm. подошли к самому главному, мы подошли к тому, что человек заинтересован все же, да? Дмитрий заинтересован в информации, точно так же, как и вы думаете, быстрее бы перерыв посмотреть, как дважды два будет пять. Да? И точно так же Елена заинтересована в том, по крайней мере, она еще не горит, как я положу расстаться с деньгами, но она горит желанием узнать, что же нужно для того, чтобы из тысячи сделать полосы. Так вот, я начинаю им показывать расчеты. также же получается 80 штук. Опять же, если заглянуть в э, ваше будущее, если вам приоткрыть несколько мгновений из вашей вчерашней жизни, то вы не понимаете о том, сколько нужно людей для выполнения какой-то квалификации. А теперь я вам говорю, что накладываем ваши знание на сеперишное Я говорю, что на все, про все, то есть вы вот уже какой-то опыт получили отказы, вы это все получили. Альтернатива этому всему, я говорю, смотрите, а как бы вам насчет того, если бы вы нашли двух человек, с которыми можно было договориться. Ну, вот два человека, эта тема называется «два и все», только два и все, вам нужно было всего лишь два человека. То есть если вам деньги больше не нужны, и если вас 8 тысяч долларов через два месяца устроит, то можете, в принципе, больше, Ничем заниматься. Несмотря на то, что вы вот, внимательно слушали вчера тренинг Ларисы, которая говорит о том, что вам нужна ширина, это ваши деньги, и вам нужна глубина, это ваша стабильность. То я уверен, что если для вашей стабильности достаточно 80 долларов через два месяца, можете дальше ничего не делать. Вот давайте предположим, я остался человек и больше ничем не занимаюсь. Вот больше ничего. Принципиально буду вредничать. Вот два, и на этом все, да? Вот Каждый из вас за время работы в этой компании, я думаю, все-таки поставил одного или двух человек. Вот давайте предположим, что на этом все. Все. Больше ничего не надо. Можно предположить? Невозможно. -то да? это, это точно так же, как дважды дважды, что да? мы Почему? Потому что те два человека, точно так же, как и вы, запущены с непониманием и невидением конечной цели. Вы точно так же, как и он, не понимаете, сколько нужно плыть до того берега. И проводили такой эксперимент, я не помню, как ее сейчас называют, у она переплывала в У нее было 8 часов с лишним переплыть в ла ее было, Она первое место в мире занимала, она плыла через ла -Манш. И в очередной раз, когда был этот заплыв, она плыла, плыла и... Чувствует недоплывок, а там больше 8 часов. И группу поддержки ее поддерживают. Давай, плыви, все, она все, вытащит меня, я не... Она даже не смогла, <клышки> скажем так, выполнить свой результат. Она не доплыла до того берега, не доплыла. И когда у нее спрашивают, спрашивают почему так произошло, она на этот вопрос ответила в следующий раз. Она поплыла еще раз еще раз и побила свой тот рекорд он тоже был меньше 8 часов но она побила тот свой предыдущий рекорд и когда ее спросили это в чем же разница да почему вот сейчас ты побила а в прошлый раз ты даже не доплыла ее просто вытащили из лады она сказала о том что в прошлый раз когда я плыла был сильный туман и я просто не видела того берега". а в этот раз была ясная погода я видел вот это в собой все. Поэтому большинство специалистов точно так даже так и вы не видят этой цели и на пути до, того, когда до этого берега, просто, просто, тонут. просто тонут. Так вот, если вы у себя в голове ясно нарисуете цель ту, того берега, и будете понимать, сколько времени до нее добраться, то вы доплывете. Если доплывете вы, то вы за собой. Дотащите, довезете, может быть, на спасательном круге, поможете своих специалистов дотащить, а может быть, даже и не тащить, может быть, они вас будут тащить. И чем больше знаний специалистов, тем, может и. быть, вам будет стыднее, это по-русски сказать. И. Там будет написано, ваши люди будут рядом с вами, и вы уже, может быть, не увидите. Что... Да, неудобно, будет, да, неудобно, могут тонуть, потому что Первые за Вами идут люди. Так вот, возвращаемся снова уже к доске. И давайте предположим, вот здесь вот я, здесь я. начинаю. И здесь есть несколько вариантов, как плыть, с какой скоростью. Все расчеты будут приведены относительно бизнес-пакета Java. То есть можно ехать со скоростью 400 км в час, 400 баллов в час, да, как на Феррари, можно ехать с базиком, да, можно ехать просто на одном интернет-магазине, понятно, что на нем никуда не заедешь. Поэтому все расчеты будут принадлежны относительно того, что я сам захожу за 400 баллов, 400 серии, и те люди, которых я планирую регистрировать, я буду их ориентировать на такие бизнес-пакеты. Точно так же, как, скорее всего, родила Елена, да, мы такой же модель «Жамбо годовой», то есть еще получат, прям соединенный такой пакет, что я захожу на «Жамбо», «Жамбо oui. mm -hmm. и, значит, мы договариваемся впереди, всего сначала, да, я с ними договариваюсь о том, о чем, что мы строим бизнес в нам нужно на все про все 8 недель для того, чтобы выйти на результат 8 тысяч долларов. Для этого я спрашиваю у Елены Елена, а как ты думаешь, в твоем списке есть два как минимум человека, которые захотели из тысячи сделать 8? Думаю. Точно? Даже, Даже -то. больше. То есть у каждого человека, то есть мы ставим конкретную цель, чтобы не просто там. Нужно деньги, непонятно, когда кого подпишешь, и непонятно, когда ты их вернешь. Mm -hmm. То есть нужно два человека, которые захотят из тысячи Дмитрий, как ты думаешь? Mm -hmm. ну, я думаю, что найдутся такие. И даже больше. Yeah. Да, и даже больше. То есть у каждого такие люди есть. Говорю, теперь вот здесь вот Лена стоит, она зашла на 4 станы. Mm -hmm. Вот здесь вот Дмитрий. 400 в себе. И я говорю, для того, чтобы нам это все сделать за 8 недель, мы вот эту вот картину запомните, повесьте себе ее в рамку, вот эта картина, которую тебе нам нужно сделать в течение недели. А потом две недели, чтобы в течение недели. Сколько мне нужно было времени для того, чтобы в кавычках убедить Ну сколько прошло ну, 20 минут, да? Это даже с учетом того, что я работаю на кублику с вами еще открыто, да? И с Дмитрием тоже. То есть я говорю, что Лена, дорогая, ты будешь или неделю сидеть, звонить Ледам, или мы просто придем к твоим знакомым, я с ними поговорю в течение часа, может двух, но на все про все у нас неделя. И мы за неделю тебе поставим двух человек. Давайте, Считаем, что будет, если подо мной подключилось два человека по 400 тысяч. этого оборот составляет 800 силы. Да, отсюда закрывается 300 на 600, тут нам немножко не хватило, то есть вы даже за 35 долларов даже еще не получится. Неважно. Это у вас вот произошло в первую неделю. То есть в первую неделю мне нужно поработать, нормально поработать, заметили, поработали, поставили. Дальше. А Лена уже знает о том, что э, я ее не брошу. Лена знает о том, что я приду к ней и вы в Систему знаешь. Мы сейчас вот из-под тебя просто вытащим и поставим двух человек. Я точно так же приду, точно так же оденусь, точно так же расскажу им. Ты просто будешь точно так же стоять и будешь я я я я Больше ничего не надо. Просто ты меня представишь, как Сергей представил, просто скажешь, что у нас есть заразительная бомбическая идея. Просто ты скажешь о том, что мы с лисичи делаем восемь. Мы приходим к твоему. Не перебираем бесконечное количество людей, а тех людей, которые точно за тобой пойдут. Не надо гадать, пойдет, не пойдет. Может быть, ты сразу и не угадаешь. может быть, это будет и не тот, я не знаю. Но я думаю, что если придем с конкретным предложением, то ни один здравомыслящий не откажется. Вот недавно вот американка здесь, в вот Америке, вот, да, вот она переживает, что 36 долларов за интернет магазин дорого. Вот она за один хочет, но когда я сказал, что нужно бизнес-пакет хотя бы за 200 кубиков, Вы что вы? Для нас это деньги, Я смотри, для русских это не деньги, а американцы, у которых американские доллары, ну даже белорусские, они же дешевле, да? российские доллары, они же дешевле, то для Америки это оказывается дорого. Да? А почему дорого? Потому что эта американка она не понимает, она не видит, что она будет иметь на выходе. Лена, она уже понимает, что она из тысячи будет иметь 8. Это то же самое, что взять обыкновенную, обыкновенную звонилку, например, там, Samsung какой-нибудь, либо я ну, а а, старый поменять на iPhone. «Слушай, давай поменяемся, Да, вот поноси вот это, а потом вот это» «Через два месяца он твой» ну, конечно, наоборот» Так вот это примерно то же самое. То есть, если вы вот так вот это преподносите, то все получится И вот эти вот два человека, они заходят тоже по за 400 серии Дмитрию то же самое я пришел и «Дмитрий, ты не паришься, просто сидишь и подтакиваешь, просто тебе нужно въехать в эту тему, просто тебе нужно самому это поверить, это дело через себя пропустить и дальше ты просто сидишь и слушаешь. У Дмитрия мы тоже регистрируем два человека. И вот это мы делаем. Вот это у нас была картина первой недели, правильно? Вот это вот, да? А вот это вот картина второй недели. Вот на вторую неделю мы делаем вот так. Как вы думаете, у меня хватит э, в течение недели 4 вечера для того, чтобы прийти к линии рассказать? Это можно и по интернету, можно по скайпу рассказывать. Да, это имеет значение, где это можно рассказывать. Но я так думаю, что самые теплые и близкие отношения, это те, которые вот рядом, всякого интернета. Пришел чай, булочка, тортик, хорошие отношения. Ну а если в ну, другой стране нет? И с другой, другой стороны тоже. Я думаю, что самые теплые отношения это в вашей стране. Те, которые ближе к вам. Те, которые ближе, те теплее. Я а не могу ехать за в Беларуси может, за может. чашечку чая. Если, если вы увидите конечный результат 8 тысяч долларов, то вы даже поедете в Африку, даже из Женевы и откуда угодно. А считаем, что буду иметь я либо любой из вас, который стал на это место. Да? То есть у нас получается 1, 2, 3, 4. То есть у вас 4 человека, которые зашли по 400 CV, да? мы считаем 400. Три человека, 3 мы считаем блоками. Ты и вот еще внизу и Дмитрий. Можно, можно посчитать. <как> так, мы считаем относительно Дмитрия. Что будет у Дмитрия? Дмитрий получается 400 на 3. 400 на 3. Значит, да? И с другой стороны тоже плюс 1200. Получается 2400. Но мы считаем относительно вас, то, поэтому мы вот эти вот 2400 CV делим на 900, да? для того, чтобы узнать полное количество целей. 2400 CV делим на 900, 2 на 35, у вас получается 79 70 долларов. Да? А в этом случае, если получается 1800, то есть 3400 минус 1800, у вас еще осталось а, пол цикла 600 CV для, для следующего раза, да? Ну, Это в, даль в дальнейших расчетах. Эти Недостающего сияния значения вообще никакого не имеет. Да. Смотрите, что происходит дальше. Это у нас была вторая неделя. Что у нас на третью неделю? На третьей неделе мы приходим а, к знакомому Дмитрию. Может, наверное, можно, наверное, отпустить ребят, да? да Может, уже да. все понятно. Давайте, спасибо. Спасибо, записывайте. Смотрите. А, опять же, мы приходим вместе с Дмитрием, к его вот этому знакомому. И все то же самое. Мы говорим о том, что есть фантастические. Третья неделя, да? Это выступает, вот я пишу, третья неделя. На третьей неделе мы приходим вот к этому человеку, пусть это будет Коля, да, мы приходим вот к этому Коле и делаем то же самое. Ставим два человека. Это был Коля, это будет у него Саша. У Саши тоже два человека. Вот это структура Дмитрия. У Лены то же самое. Один, второй человек. Теперь мы берем и считаем общее количество людей на третьей неделе. 8 человек Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. То есть восемь человек это ваша организация. Из них четыре человека у Дмитрия, четыре у Лены. Но ну, а мы считаем относительно ваш, ваш товароборот и ваши деньги получается восемь человек 8 человек мы умножаем на четыреста семьдесят три двести три двести девятьсот четыре полностью цикла. пять сто долларов если так вычислить получается три шестьсот и еще у нас остались. осталось осталось да осталось осталось осталось осталось осталось осталось осталось кто знает о том, что самые большие деньги в глубине? В глубине. Все, не, все, не все знают. Да? То есть можно делать ширину, а можно делать глубину. И когда вы закрываете уровень сапфира и элитного сапфира, здесь квалификацию вашу поднимает именно глубина и количество закрытых циклов. Уже вас не спасут те дистрибьюторы и те специалисты, которые начались и закончились. Здесь уже нужен стабильный бизнес, у которого есть глубина. Третья неделя 140 долларов у вас есть. Четвертая неделя. Чтобы сохранить наше время, я вам скажу здесь алгоритм простой. Каждая последующая неделя происходит увеличение количества ваших дистрибьюторов в два раза. Обратили внимание, два, один, с одного в два, с двух четыре, с четырех будет восемь. То есть вот здесь вот восемь человек, то есть на четвертой неделе уже получается у нас. 16 человек. Правильно? Да. Все это понимают? 16 человек. 16 человек ваша организация. Мы умножаем на 400. Получается 6400 в Мы снова делим на 900. 7 циклов. Получается 7 циклов. 245 долларов. 245 долларов. Это у нас получилось 4 неделя, да? Да. 4. Теперь давайте подытожим мою работу как новичка за месяц. Начинаем с конца. На, mm -hmm. За четвертую неделю 245 плюс за третью неделю сколько было 140, 140. 140 плюс 70 и плюс еще что? 200, 20. прямая премия да. Заказываю. Плюс еще 200 плюс 200 плюс 200 плюс 200. Сколько получается? около тысячи. Там. 855 долларов. воображаемая Елена и Дмитрий стоят здесь. Они еще не зарегистрировались. Я им еще показываю расчеты. Я у Елены спрашиваю. Елена, как тебе такой расклад? Так? Ты уже знаешь, с какой частотой будут приходить эти И Дмитрий тоже, да? Теоретически, Дмитрий говорил, в теории все хорошо, вот как на практике, вот я не знаю, это вот это тому, что я могу нарисовать кривую линию от руки, я говорю, а можно под линейку. То есть то, как вы нарисуете, вот ту проекцию, которую вы нарисуете, оно так и будет. Если вы вот такую кривую нарисуете, по этой кривой и пойдете. Если вы нарисуете вот такой вот план, вот почему-то мосты, да, здания не строжились. Четыре расчеты. это видишь бы как. А вот это есть расчета, так и построенные. То есть те расчеты, которые вот эти есть, вы по этим расчетам не пойдете. Если вы хотите, конечно, не будете укладываться в эти расчеты, Ну, как бы строили станцию метро, если вы нарисовали, посчитали, определили дополнительные сроки строительства, вы не укладываетесь. Естественно, что вы не уложитесь там и до конца лета не построить эту станцию. Поэтому делаем по этому графику, по этому плану. Это у нас получилось всего лишь четвертая неделя. Приступаем к пятой неделе. Контрольная цифра у нас 16 человек. Дальше. 32 будет человека, да? Приступаем к пятой неделе. Теперь отпадает вопрос автошипа. На пятой неделе, получается, кто-то должен делать автошип. А это я. Я так смотрю, ага, подо мной организация 16 человек. Мимо меня так привезлось... Какое-то количество баллов, и я что, буду часа требовать, думать, делать мне автошип или не делаешь? Ну, давайте о -о -о -о. предположим, что я его не сделаю, да? Что будет дальше? Так даже и считать, ну, вообще-то, просто немыслимо, это относительно тому, что взять, отрезать себя одну ногу потому что я буду ходить на одной ноге, потому что мне нужно два ботинка покупать и один, чтобы закономить, Так вот, пятая неделя, пятая неделя, 16 человек, на 2 будет 32 человека, мы умножаем на 400 12800. 12800. Делим на 900. 14 циклов. 14 циклов умножаем на 35 за 30 циклов. 490 долларов. 490 долларов. Только на... Это Пятая да. неделя. неделя. Все те остальные бонусы... Лидерские бонусы, там, за первую, да. за вторую, это мы просто не берем в расчет, в расчет вообще, это вы, если будет желание, то считаете сами. А, что происходит в шестой неделе? А, а в пятой неделе, получается, а, вам нужно делать автошип, только mm -hmm. вам одному, да? то есть помните, да? вверху только вы делаете автошип, все остальные mm -hmm. будут делать на следующей неделе. Вот. На шестой неделе получается вот эти вот 32 человека, да, 32 человека, делаю по два при удвоение. получается 64 человека мы умножаем на 400 CV. 25 600. 25 600. Делим... Плюс 120 до 120 CV автошип. Минуточку. А, да, сюда прибавляем. На, на, на шестой неделе, помните, вот эти вот два человека, Дмитрий и Елена, они никто делают, никто не делают, я не знаю. Может быть, они и не делают автошипку, может, делают. То есть 25600 это товарооборот без Елены и без э, Дмитрия. То есть мы сюда прибавляем 60 и плюс 60. Так? Получается 25000. 720. 720. Делим на 900, получается сколько полных циклов? 28 циклов. 28 циклов. Либо по диаграммах сколько? Девятьсот восемьдесят долларов. Восемьсот восемьдесят девятьсот восемьдесят Седьмая неделя. У нас уже получается не ши, те 64 человека на 2, Получается 128 человек. Умножаем на четыреста серий. Пятьдесят одна, двести. Пятьдесят Плюс двести Севи, это уже четыре на автошипе. Понимаете, да? То есть да. Дмитрия два человека, Делать. Елены два человека, это уже четыре человека на автошипе. Сидите за ходом. Если. Да. Понимаете, да? Плюс четыре человека, плюс 240. еще делают, плюс еще четыре человека. Двести На шестьдесят mm. севи. Общая сумма 50. сколько? сейчас пятьдесят. Пятьдесят одна шестьсот восемьдесят. 57 сенцев. Это 57. Светлор? Либо поделега сколько? 1995. 1995. 1995. Восьмая неделя. Завершающую. Пока. На этом уже бизнес закончился. Нет, нет. нет, нет. А, получается 128 человек. 256 человек. Сделали по 2 человека, получается 256 человек. Умножаем на четыреста 102 Сто две тысячи четыреста Сто тысячи четыреста Плюс восемь человек на автошипе. Восемь умножаем на шестьдесят. Получается четыреста восемьдесят И итоговая сумма. Сто три триста шестьдесят. Сто три Делим на девятьсот. Сто циклов. Сто четырнадцать циклов. Вылезет этом месте. 114 циклов умножаем на 35. 3990. 3990. 990. 990. Лена Витри, давайте подытожим в итоги второго месяца. Суммируем. Так. За четвертую неделю у вас получается 3990. Плюс, короче, в общем, 7455. Если просуммировать. 1995 плюс 980 плюс 5 в неделю 400. Для и пыль. <связываю> садишь 7455. 7455. И прибавляем по первому месяцу там 800 чем-то было. Кто? 885. Ой, 855. 855. В общей сложности 8300. 8300. 8300. Так, и вот воображаемая Дмитрий и Елена, Опять же возвращаемся. Тысячу. Зашел восемь триста на выходе. Как устроил, блядь? <толкнул> <смех> а <сейчас, врач. смех> при этом, но при этом. Нужно, опять же, начинать с того, что вспоминаешь, что нужно э, с человеком договориться и не просто договориться, нужно ему показать эти расчеты. Нужно быть абсолютно уверенным в том, что это действительно так, абсолютно уверенно, что ты этот ломач переплывешь. Если ты его не переплывешь, ты просто утонешь и, как в том примере, там не будет руку поддержки которая там вытащит на берег, может быть хорошо, если ваш спонсор будет рядом и вас он вытащит, а если ваш спонсор тоже такой ерундовый пловец, то пойдете все его по именам. Да, его конечно можно добавить. Чувствуете, вот сейчас сказала Лариса, я верю всем, да, я доверяю, но надеюсь только на себя. То есть здесь получается, что вы были все прилиты здесь. У нас уже мы были волшебные пираты. Наркоз у нас есть, мы уже с обезвреживанием, мы уже можем. То есть у нас есть в самом деле вера. Мы уже знаем больше, чем те, кто дома. То есть наша задача сделать их счастливыми. Не сделать их, а сделать их счастливыми. Точно. А здесь, здесь, да, классно, не слышу, как разваливаются. А здесь, да, здесь, конечно, у нас до сих пор витает сделать, сделать лидер, да. Когда стоит именно цель другая, когда сделать их счастливыми, когда действительно ты в ответе за того человека, которого ты пригласил, что тебе будет не ты понимаешь о том, что ты ему не просто надавал ему кучу товара, а когда ты ему просто дал возможность, при помощи которой он получит эти деньги, и когда говоришь, что отсутствие денег никуда не должно быть препятствием для достижения вашей цели. То на тот вопрос, где взять деньги, вопрос, ответ, зачем, почему. То есть если у вас стоит ответ просто взять попробовать и выкинуть эти деньги, то вы даже один было не станете искать. Но если у вас на кому будет стоять, где-то нужно взять одну единицу, чтобы получить восемь, Долг, долг, и решаем долги, то есть деньги на самом деле есть. Вопрос в том, а страшно, не страшно их взять, для чего тогда Когда купить айфон, все понимают, что надо брать его эти деньги и ничего больше. думаю, что не купил айфон, ну что дальше? По статистике, знаете, 10% телефонов просто в унитазе. Представляете, какое огромное количество? В унитазе просто самое большое количество несчастных случаев с телефонами, это когда они именно то, что меня надо четыре раза с этим карман, больше я в карман не кладу. Поэтому здесь можно без айфона два месяца и купить и девушку я имею в не скажешь о других проектах. Вот я вчера человеку звонил, он приобрел у нас интернет-магазин, и какое-то время он так немножко отошел. И решили его. Он наблюдал за на... ним. Ну, на, оказывается, на как все наблюдают, я не все и наблюдатель, но да, есть наблюдатели. И получилось так, что я ему звоню, и вот за эти вот 2-3 месяца, когда он мне говорил, что у него нет денег на пакет, ну такой ну, Нужно вообще 150 тысяч российских, он просто покатал непонятно на что, и сейчас сидит вот такой вот заболевания. Да. Я, я не даже не знаю, знаю, куда он зашел. А, и и все. И вот человек, сейчас в таком трансе, вот он зашел непонятно куда, и все. Вот. Ему показали эту выгоду, но там выгода и не получилось. То есть он даже не может найти ни того человека, он не может внятно сказать, какой это был сайт, что он там делал. То есть я в таких случаях говорю, что слушай, если бы... Опять же, откуда у меня такой выход? Я потерял большое количество денег. И я все время, когда очередной раз залетал, думал, если бы мне на те деньги не просто давали, хотя бы дали туалетную бумагу, я бы от нее не отказался. Это вагон туалетной бумаги. Я бы ее продал, хоть что-то было. Но тут же получается, люди покупают вагон виртуальный, это непонятно чего, и остаются с этим виртуальным... Непонятно, чем я остаются. И, и, и, и, и Он смотрит в этот монитор, вот так вот, и непонятно кому что сказать. Ничего нет. И у тебя хотя бы это бумага была, ты бы хоть что-то там себе сделал. Я говорил о том, что вспоминаем начало. То есть если вы поставите только двоих, то вы еще не жемчуг даже. Вспоминаете, вы просто специалист с хорошим доходом. То есть нужно для того, чтобы выполнить опять же нефрита, нужно таких вам еще, или четыре пары поставить, для того, чтобы вы на сапфиры, нужно больше. То есть вы не забывайте, что у вас это только квалифицированные только будет Дмитрий и Елена, правильно? А все остальные это люди ваших людей. Это не ваша квалификация, то есть вы еще только специалисты. Но вы охрененные специалисты с 8 тысяч да, долларов. долларов. И если ну, вам больше денег не ну, нужны, то вы можете ну, больше и не ставить. Если вам достаточно жить в этой квалификации с 8000 долларов, нет, то нет. хватит. Но нет, если нет. вы вспомните маркетинг-план и вспомните о том, что нужно закрывать квалификацию нефрита, то где-нибудь на какую-то там одну из недель вы, может быть, начнете открывать еще двоих человек. Ну, я бы, например, не рекомендовал, потому что Нужно сначала лучше показать вот результат, вот это настоящий специалист, вот это точно специалист. И когда вы получите такой вот результат за 8 недель, вы имеете полное право открыть еще двоих человек и тоже довести их до такого результата. А у них этот результат уже будет примерно через 2 месяца. Через 2. Так, поэтому надо совмещать.